Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – «Боги и богачи». Я, признаюсь, удивился, когда обратил внимание на слова «Бог», «богатство», «божественное», «богачи». Я увидел странное обстоятельство. Эти слова похожи между собой. Объединяет их корень слова «бог». То есть «богатство», «богач». В нем что, есть что-то божественное, что-то есть от Бога. Богатые люди — это боги? Они наместники Бога, они их представители? Или они боги? Некоторые богатые люди такими себя считают, плюя на истинного Бога и забывая о том, что жизнь на земле не должна быть раем для себя лично. Как некоторые живут, строя рай на земле, забывая о том, что нужно строить рай на небе, а здесь, на земле, нужно делиться и помогать ближнему, и ни в коем случае не жить за счет другого. Чем богаче становится человек, чем больше его дохода и активы, тем больше он отдаляется от Бога. Поскольку ни одна из вер, будь то ислам, иудаизм, буддизм или христианство, не одобряет баснословные а порой фантастические богатства. Жизнь в роскоши, ничего не имеет общего с Богом и сферой. Я хочу сегодня поговорить о тех людях, которые заработали свои доходы нечестным путем и только лишь о них. Эти люди заработали свои деньги путем обмана, шантажа, вымогательства, дисновомодные слова, как отжим и рейдерство. Убийство. Ну и самая циничная и отвратительная Когорта людей Политиков бизнесменов Которые живут за счет государства За счет денег налогоплательщиков То есть фактически за счет тех денег Которые должны были идти на социальную сферу Если бы эти деньги не были ими украдены То государство бы развивалось и процветало Но вышло так что народ позволил этим людям воровать бессовестно и нагло. И теперь эти люди живут в этом же государстве по соседству с теми же людьми, которых обокрали, живут и чувствуют себя богами, при этом сверху плюют на этих людей и вытирают о них ноги. А люди, в свою очередь, их боготворят, читая рейтинговые журналы о том, насколько человек, представитель его нации, его государство разбогател забывая о том что разбогател он за счет самого же этого государства за счет самого же читателя этого глянцевого журнала происходит некий абсурд подмена понятий люди которые так живут в богатстве и в роскоши некоторые из них даже не понимают насколько они богаты вы представляете некоторые не знают сколько у них денег многие не были даже более чем на половину своих активов не знают, что у них есть заводы, фабрики, как они называются, какое количество штата людей в нем работает, сколько зарабатывает предприятие, ему это наплевать. Этот человек живет на яхтах, на виллах, забывая о том, что буквально через его 5- или 10-метровую стену с ним соседствуют болезни, голод, разруха, социальное неравенство, несправедливость умирают дети в больницах они помогают, конечно помогают открывают специальные фонды и делятся крупицей своих доходов тем самым отвлекая народ от гнева по отношению к ним то есть я делюсь, не трожьте меня моя совесть чиста перед государством и перед Богом на самом деле это лицемерие они никогда не очистят свое имя этими подачками Никогда Господь их не простит за их деяния, и народ их тоже не простит, поскольку их бизнес колочен на костях, крови и поте многих людей. Они не замолят свои грехи, строя частные церкви и храмы. Никакой батюшка не простит им грехов. Я вообще не понимаю, какому какому Богу они молятся. Они приезжают в церковь, дают деньги – Потом уезжают и продолжают жить точно так же. Они уверен, что они прощены. Это самообман. Эти люди должны делиться своими доходами. Должны отдать как минимум половину того, что они отобрали у народа ранее. Делается это очень просто. Совсем несложно поделиться, пусть даже признать, что ты виноват. Но они этого не сделают, поскольку они никогда не признают свою вину. Они считают. Искренне считают, представляете Что это они заработали Это их деньги Они никогда никому их не отдадут Их ничто не заставит И даже после их смерти Их не деньги перейдут их не семье Это совершенно Определенно Другая нация людей Они живут в своем мире Они вроде бы с нами рядом Может быть это и есть боги Лжепророки – это те люди, которые построили для себя рай на земле и не помогают ближним, А ведь по законам жизни, по закону природы поднялся сам, помоги другому, достиг чего-то сам, помоги ближнему. Если ты богат, поделись с бедным, кого-то научи, строй школы, вузы, интернаты, бизнес-школы. Помогай своему государству, миру вообще. Я вот думаю, если бы все люди, бизнесмены такого ранга, именно те, которые заработали свои деньги и активы нечестным путем, собрались и договорились между собой о том, чтобы искоренить социальное зло и неравенство во всем мире, денег бы у них хватило, поскольку у них ровно столько денег, сколько хватило бы всему миру, чтобы искоренить голод, нищету, и социальную разруху. Понимаете? Им это под силу. Но им это не нужно. Они боги. Они живут в своем мире. А мы рабы. Мы это заслужили. Я так думаю. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.